Господа, интернет шумит, все, за свет в окне будут сажать пожизненно. Есть даже информация, которая от официальных органов местного самоуправления, скорее, в большей степени, и от военного командования, да, там оборонные советы, комендатура, что будут увеличивать количество патрулей, Будут там проверять светломаскировку и все так далее. Откуда, как говорится, шум? Смотрите, есть законопроект 8096. От 4 октября подал его, этот законопроект, на регистрацию Кузьминых Сергей Владимирович. Это народный депутат от «Слух народа». Вот. Ну и суть сводится к следующему. Смотрите, тут достаточно такой, ну, не, в нескольких законодательных актах он хочет нести изменения относительно нарушения правил э, правового режима, режима военного положения, в том числе специального режима светомаскировки. И вот смотрите, здесь он хочет э, дополнить статью 210 со значком 2, ну, то есть дополнить ну, новую статью, да, Кодекс Украины об административных правонарушениях. Но я хочу напомнить, вам, мои дорогие зрители, и тому депутату, что уже есть законопроект от 9 мая. Тут он его подписывал. Тоже, видите, среди подписантов. Ну, то есть, допустим, автор один, а там они совместно его пишут или нет. Ну, в общем, могут подписью подтвердить, что они якобы тут присоединяются. Так вот, ну вот с 9, с 12.05 он предоставлен для ознакомления в комитетах, он там так и умрет. Так вот, по содержанию, в принципе, нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения, просто формулировка другая, понимаете? И тут тоже нарушение комендантского времени и нарушение специального режима света, светомаскировки. То же самое, видите, что тут? Предупреждение было... А здесь он хочет что э, тоже предупреждение и штраф. Ну, в общем, э, я не думаю, что есть смысл сравнивать. И еще, э, кроме административного э, Кодекса об административных правонарушениях, хотят внести э, в уголовный Кодекс Украины изменения. Э, это дополнить статьей. 113 со значком 1. Умышленное нарушение специального режима светомаскировки во время времени действия военного положения, что привело к гибели людей или других тяжких последствий. И вот первая да, часть. Наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без такого. Ну ладно, э, не выключил свет, погибли люди. Конфискация имущества для чего здесь? Вопрос. Он, он с, помощью, с помощью этого имущества... То есть не, конфискация может быть, давайте тогда уже той квартиры или того здания, в котором не выключен был свет, и из-за этого пострадали люди. А если это в городе? освещение вот не выключают я смотрел не выключают во время комендантского часа горит свет может сейчас будут выключать потому что с инфраструктурой проблемы начались ну а что тогда мэра сажать или что с конфискацией имущества мэра или городского имущества. Ну, в общем, смотрите, я тут так записываю видео просто для того, чтобы не то, чтобы там высмеять эту инициативу. Возможно, в какой-то мере, в какой-то степени такая ответственность и нужна. Но нужно ограничиться только административной ответственностью. Почему? Потому что с уголовной ответственностью. Тут, во-первых, э, ну, очень жестко, <смех> за то, что не выключил свет. Во-вторых, части 2, они что тут пишут? Ну, он, вернее, э, депутат. То, что те же самые действия, которые совершены лицом, который является представителем власти или повторно, то есть, представьте, повторно что имеется в виду? То есть, 10 лет уже минимальный срок, 10 лет отбыл, потом повторно, повторно совершил, то есть через 10 лет, это что у нас, будет теперь военное положение 10 лет на этот расчет, или что, не меньше 10 лет будет военное положение на этот расчет, или что, ну, что такая вот ответственность за повторность, или по предварительному сговору лиц, ага, ну, в общем, странно, как можно договориться э, с людьми, сговориться о том, чтобы не выключить там где-то свет, э, и это еще и какие-то тяжкие последствия имело. То есть, наверное, это уже какой-то коллаборант, потому что, ну, во-первых, надо не выключить свет на том объекте, куда точно должен прилететь какой-то снаряд, и тогда это повлечет тяжкие последствия, но надо знать, что он туда прилетит. Вот. Или не выключить свет с, именно с той целью, чтобы туда что-то прилетело. Тут какая-то непонятная конструкция, как эти действия, в какой последовательности они могут возникнуть вообще. То есть, понимаете, когда вводится какое-то законодательство, то оно должно регулировать уже возникшие какие-то э, действия. Да? То есть, возникают какие действия. Например, не выключают свет люди, да? и из-за этого там прилетает в эти объекты как раз из-за того, что вот свет ну ребята, у нас в основном прилетает днем ну в светлое время суток, в основном ну я не знаю я не сравнивал в принципе, но и так и так то есть и ночью может прилететь и днем и я не думаю, что ориентируется как раз по горячему горячему свету в окошке вот, к чему я веду в целом смотрите, а еще есть такой за законопроект этого же товарища, народного депутата Кузьминых Сергея Владимировича, видите, уже третий. Вот. Все эти, ну, к слову, не принятые. То есть они даже не, наш, не вошли там на первую какую-то, на первое слушание, Они прошли не еще даже комитет. Вот. И, скорее всего, они там и останутся в этих комитетах. Так вот. Номер 7546 от 11 июля, законопроект, которым предлагалось внести тоже изменения относительно того, что будут работать, вот допустим, нарушения требований, требований законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты, совершенное служебным лицом предприятий, организаций и гражданинам, субъектам предпринимательской деятельности в условиях военного положения. Это имеется в виду, что когда воздушная тревога, да, то сейчас у нас что, торговые центры прекращают работы, там какие-то сферы обслуживания, объекты. Этот законопроект должен был быть проголосован, и тогда была бы ответственность. Вот. На данный момент никакой ответственности нет, и как по сути запрета в законе на работу во время воздушной тревоги тоже нет это в некоторых городах может там э, какие-то комиссии техногенно-экологической безопасности там попринимали какие-то распоряжения чтобы там не работали но я конкретно вот когда я обращался в торговые сети да с запросом ну она а мне просто самому интересно как по какой логике они не работают и мне ничего конкретного никто не предоставил. Я там обращался в Сильпо, АТБ. Ну, писал им там на электронную почту. Вот. И мне говорят, что это решение принимает конкретный руководитель конкретного магазина. Закрывать, не закрывать. Все. О чем я? Это вот эту норму взяли люди и ее выполняют. То есть без всякого законодательного регулирования. Можно сплорить там. Надо это, не надо. Ну, возможно, кому-то это сохранило и жизни. Вот. То есть, ну, в рамках вот как предела раз То есть, когда эти отнош... правоотношения возникают, их начнут регулировать. но я вот веду к тому, что, ну, вот за светомаскировку, ну, наверное, ну, нет никаких фактов, которые подтверждают, что идет какая-то бомбардировка или как Какое-то целенаправленное уничтожение именно тех объектов, в которых там горит свет, к примеру. То есть для того, чтобы это как-то урегулировать и там э, людей наказывать да, за то, что они это делают. Кроме того, ну, какие-то неадекватные наказания устанавливаются. Мне кажется, это просто делается для хайпа. Как мы видим, ни один из этих перечисленных мной законопроектов не принят. И я думаю, что принят и не будет. Поэтому выдыхайте, как говорится. Единственное, что да, могут, конечно, усилить патруль, ходить, звонить в двери, просить выключить свет и так далее и тому подобное. Но, естественно, там, знаете, как эксцесс исполнителя, что эти люди, которые будут эти патрули, это контролировать, до каких они будут доходить мер. Может, они будут там сразу заходить в квартиры, забирать телефоны, смотреть, искать пособников Путина, я не знаю, то есть понимаете, но ну, то, что вот уже эта информация идет, источник этой информации это вот этот вот народный депутат, который вносит такие законопроекты, вот такая вот история, ну это мое личное мнение, вот у вас может быть свое, пишите какое у вас мнение по поводу этих законопроектов в комментарии, вот они открыты. Пожалуйста, приглашаю.